Всем привет, с вами Вадим, мы продолжаем проходить сюжетную линию в Imperial Galactic Survival версии 1.7. Всем приятного просмотра. В прошлой серии мы выполнили задания на станции, теперь нам нужно опять поговорить с командиром Мерсером. Командир, у нас могут быть серьезные проблемы с одним из заданий нашей команды, похожие на мои повседневные дела. Возможно да, но на этот раз это коснулось лично вас. Вы помните ту миссию с которой сейчас уехал командир Ламар? Это была довольно деликатная миссия и как правило не о чем беспокоиться, если не получать от нее ответа в течение длительного времени. Они все еще находятся в запланированных временных рамках, но я думаю что их поймали Зиракс. Почему ты так думаешь? Мы получили сообщение от неизвестного источника. Если быть точным, мы не знаем откуда пришло сообщение, но не знаем, кто его отправил. В сообщении содержится фрагмент аудиозаписи с четко идентифицируемыми голосами командора Ламара и капитана Зоригана. Это похоже на образец, сделанный на допросе, а остальные голоса явно принадлежат Зиракс. Аналитики говорят, что они могут содержаться в плену на объекте Гасти, Густи, ну как-то так. Что делает чрезвычайно важным, чтобы мы сделали все, чтобы их освободить. Иначе я боюсь худшего. Но есть одна проблема. В настоящее время у нас нет агентов в этой Солнечной системе. И наши данные также не указывают на активность Густи в этом секторе. Так что, наверное, это какая-то ловушка, но боюсь, у нас нет другого выхода. Я думаю, ты захочешь взять это на себя. Я практически уже за дверью. Так и думал. Я обновил карту галактики. Система находится всего в нескольких десятках световых лет от нашего текущего местоположения по прямой линии. И всего в нескольких прыжках на территории Зиракс. Найдите солнечную систему с маркером горнодобывающая операция, найдите астероидное поле и войдите в нее с максимальной осторожностью. Это пограничный мир, но там может быть некоторое присутствие Xerox, в основном боевые единицы Ксену, так что будьте осторожны. Однако следует отметить одну вещь, таинственный отправитель изменил одно слово в файле, посох управителя. Лучше возьмите его с собой, чтобы это не значило. Удачи, командир. Верните их, чтобы это не стоило. Не верну их живыми. Интересно, данные Сигма Фалкрум также должны были прислать нам эту систему. Мы с родом не думаем, что это чистое совпадение. Итак, что я планирую сделать с самого начала. Пока у меня есть топливо, я хочу полететь к себе на базу и заполучить новый костюмчик. Потому что... Этот костюмчик у нас уже практически уничтожен. Так, я в общем-то гину от первого же попадания в пятку, так что нужно восстановить свой костюм. Я тогда сейчас сразу полечу туда. Так, кстати кстати, давайте посмотрим что у нас там по заданиям найти астероид найти сигнал какой-то так отметок у нас никаких нету ну их нужно будет опять искать вручную тогда давайте встретимся уже на базе так, у меня появилась одна проблема я не вспомнил как называется моя родная система где я появился так что мне пришлось лететь на сигму фалкрум здесь есть торговцы здесь у меня есть возможность купить себе новый костюмчик зачищать я опять таки по пока эту базу не буду надеюсь что все таки системы защиты перебьют и здесь всех оккупантов, которые здесь находятся. Так, давайте посмотрим, что у нас тут в ящиках есть. Так, мультиинструмент. Э, ракеты. Так, давайте сразу дробовичок возьмем. Так, все же надеюсь опять, что система защиты справится. Давайте посмотрим, что у нас тут есть в магазинах. Так, это телепорт. Для телепортации к, и здесь ничего у нас нету. Возможно, его можно будет как-то настроить. Сородная станция работает. Так, здесь у нас э, торгаши должны быть. Давайте поторгуем. Такое что нужно. Средняя броня. 59 тысяч. Хм. Так, по идее я ее могу купить. Нет, не могу. Нужно больше денег. Так, мультиинструмент К2 скупает. Бур, бензопила. Мультиинструмент К2. Давайте посмотрим, кто здесь что еще продает. Так. Пистолеты. Бур. Ракетная установка К2. Так, набор улучшений. Так, лазер у меня есть набор улучшений. Винтовка, дробовик. Так, набор улучшения, лазер. Набор улучшения, дробовик. Ну, давайте продадим. Набор улучшения, лазер тоже продадим. У нас уже 18 тысяч. Так. Мультиинструмент. Так. Пулеметы. Бор. Так, снайперская винтовка. Ракетная установка. Можно продать за 4000. Давайте посмотрим, смогу ли я ее воспроизвести. Так. Холодильник. Так, давайте сюда зайдем. Контроллер контейнеров. Так. Куда-то все картинки делись. Так, получается. Здесь практически все закрыто. Контроллер контейнеров. Расширенный конструктор. Так, ракетная установка. Ну, давайте создадим штук 5. Давайте, короче, я здесь за кадром сейчас насобираю себе денег для брони. И потом уже, когда ее приобрету, я к вам вернусь. Я здесь думал, как можно заработать денег, потом вспомнил, что мне в комментариях писали про одну вещь. Вот вы вышли только в эти здания. Здесь вот с правой сторон, с левой стороны торговцы. А прямо у нас есть такая комнатка. И здесь у нас есть два торговца. Один из них, вот этот, продает вот рудоплатины. Давайте купим 10 штучек. Для того, чтобы один крафт... Слиток, слитков прошел, нам нужно 5 ну у нас будет 2 крафта э, смотрите мы покупаем 10 кусков руды за 3660 кредитов э, покупаем и теперь нам нужно их э, так переделать на слитки вот, вот эти, у нас там будет два крафта раз крафт прошел два крафт прошел э, теперь мы можем эти слитки забрать вот 20 слитков у нас получилось и теперь этому же чуваку мы их можем продать э, слиток платины, у нас их э, 20 штук и как мы видим, мы зарабатываем практически в два раза больше Давайте продадим. Я уже насобирал 137 тысяч. Про этот секрет мне написал Владислав Макшанов. Спасибо тебе. Я не забыл, что ты мне писал такую вещь. И для чего мне нужно так много денег. Я уже, кстати, свою броню продал. У этого торговца... Давайте зайдем. У него есть тяжелая броня. Она у нас стоит 105 тысяч. Э -э давайте купим ее. Э -э замечательно. У нас там еще должны были какие-то деньги остаться. Так, у нас еще 31 тысяча. Э -э давайте сразу же оденем э -э броню. Вот у нас есть усилитель брони, Ева. Так. Э броня у нас минус 80. Здесь броня 50. Ну, немножко все равно режет броню, но все же. Так, теплоотдача. Я, скорее всего, думаю, что мы не сможем это все дело компенсировать. И давайте посмотрим. Броня у меня уже есть. Я теперь... Да, бегать я уже не могу Ходим мы уже довольно медленно И давайте будем Лететь дальше по курсу Давайте вспомним, что нам нужно было найти Так, заходим сюда Так, нам нужно на территории Зираксов найти систему, которая помечена как Mining Operation. Скорее всего, она помечена так же, как и была помечена вот эта Sigma Falcrum. Так, давайте зайдем сюда. Так, Mining Operation. Вот сразу мы видим, есть система. Давайте фиксируем цель и будем направляться к ней если что здесь можно будет купить еще как его прометия, если будет необходимо а я пока полечу туда, куда мне нужно так да к сожалению, с этой броней я очень медленно теперь хожу. Зато, надеюсь, я не буду умирать с первого же попадания. Так. 12 световых лет нам туда нужно лететь. Надеюсь, сможем полететь. Да. Вот мы как раз возле местной звезды. Так, куда нам нужно лететь здесь? Давайте проверим. Астероид Филд нам нужен. Где мы это сможем найти? Вот у нас есть поле астероидов. Думаю, что стоит полететь к нему. Так наша Меточка вот здесь отправляемся сюда, э -э мы получаем. Координаты корабля поблизости и советуем вести огонь на подходе. Сообщение подписано послом Хизани из дома Бездны Империи Зиракс. Да, интересно. Так, Science Vessel. Похоже, нам нужно сюда. И нам советуют вести огонь при подходе. Ну, посмотрим, что там будет. Вот я уже приближаюсь к кораблю. Я так понимаю, это корабль. Выставил я свое вооружение на поражение турелей и навесного оружия. Так, ну, вроде бы здесь я ничего не встречаю. Они просят вести наш корабль по их правому борту. На корме есть вход. Хм. Возможно, их даже и не придется атаковать. Ну, по правде говоря, я думал, что это корабль Зиракса. Так, по правому борту. Здесь у них есть вход. Хм. Так, замечательно. И здесь я могу спокойно спускаться. Посмотрим, что там есть. Было бы неплохо даже захватить как-то этот корабль, если он все же станет враждебным. Добро пожелать на глубоководный научный корабль Ее Величества Гершель. Вы найдете посла на мосту. Пожалуйста, ничего не трогайте. Ну, так, скорее всего... Нам мостик уже не подсветили. Киборг, киборг. Хм. Так, э, скорее всего здесь как бы людей и не будет. Нет, вот кто-то есть. Житель. Так, Эбисола что-то замышляют. Так, куча киборгов. Дизерекса здесь практически нету. Замечательно. Добро пожаловать командир Коломбо, для меня большая честь ваше присутствия. я давно следил за вашими успехами. Ах, как правило вы ребята обычно стреляете в меня без добрых слов. Что ж, вот почему мы встречаемся здесь, на этом полностью автоматизированном судне, а не где-либо еще. Нам есть о чем поговорить и не беспокойтесь, никто не знает что я здесь. Это хорошо, не только для тебя, но и для меня. Иначе я бы никогда не пригласил вас сюда. Понятно. Ладно. Нет, я не понимаю ни слова. Хорошо, с чего мне начать? Может быть, этим сообщением пленники здесь? Что ты от меня хочешь? Нет, их здесь нет. Ваши аналитики, возможно, уже узнали, что они содержатся в тюрьме Гасти. «Мои шпионы прислали мне этот образец голоса, и я воспользовался возможностью связаться с Глад. Я надеялся, что вы приедете лично, и мне повезло. Я хотел бы помочь вам вернуть своих товарищей, но для меня это тоже немного сложно, потому что это не то, с чем я могу быть связан официально. В настоящее время дела Империи немного сложны». «Так, в чем же дело?» Прямо на месте, прямо на месте, как всегда. Вот почему я надеялся, что вы приедете. И потому, что был шанс, что вы не разнесете этот корабль на куски после того, как заметите его знаки отличия. Пока мы говорим, мои агенты готовят, доп... готовят дополнительную информацию о тюрьме Гасти Густи. Ладно, пускай Густи будет. А пока я хотел бы попросить вас помочь чем взамен. Почему я должен делать это? Потому что вы не только спасаете своих друзей, но, возможно, также узнаете много нового о прошлом Зирак, столом и наследии. Информация, которую ваши друзья из Глад и флота UCH не получат в руки и через миллион лет. Или тебя это не интересует? Конечно. Конечно же я. Отлично. Так что у нас есть сделка прежде всего я должен сказать что, что бы вы не сделали для меня это вероятно не повысит вашу репутацию в империи Зиракс или их домах, особенно с Зену и Густи. Я объясню вам это позже, если вы хотите узнать больше. То есть вы не можете быть связаны ни с чем, что произойдет, верно? Правильно, по крайней мере пока. Итак, первое, что я хотел бы, чтобы вы принесли мне некоторые из технических артефактов, найденных на планете с умеренным климатом в этой системе. Есть место раскопок, где возможно находятся силы к Сену. Устраните силы, если нужно, но что более важно, спуститесь в пещеры и принесите мне артефакты. Не стесняйтесь брать с моего корабля все, что вам нужно для этой миссии. Скоро вернусь. Хм, я так понял, мы сейчас будем уже выполнять поручение Зиракса. Ладно. Так, Сигма Фалкрум. Land of Planet. Короче, я так понял, мне нужно попасть на планету... Но она сейчас явно не здесь. Так. А на какую планету мне нужно попасть? Так. Давайте посмотрим подсказки. А то я что-то не понял. Конкретно, о какой планете идет речь. Так. Планета с умеренным климатом написана. А какая из них она? Ну, я думаю, что скорее всего вот этот Алор. Она к Солнцу как бы ближе всего, я так думаю. Ну ладно, давайте полетим в ту сторону. Так, также говорили, чтобы я не стеснялся брать все, что захочу с этого корабля. Ну, я думаю, что стоит посмотреть, что у них все же есть. Так, здесь ничего. Так, скорее всего, выход то, что я еще и здесь. Что у нас тут? Очищенная вода. Возьмем. Так, что у нас тут? Давайте это тоже возьмем. внутрь туда как-то попасть можно там зираксы тусят пирфинг росток ладно это мне пока не нужно так что же у вас бы еще забрать Честно говоря, здесь что-то вообще ничего интересного не нахожу. Первая дверь. Ну, давайте полетим к тем системам, о которых была речь. Ну, я уже в той системе. К планете умеренного климата. С умеренным климатом. Итак как я и думаю, скорее всего это вот эта планета нет, это Луна а на саму планету, скорее всего, мы не сможем попасть тогда давайте на Баун полетим Потому что здесь эта планета не выделяется, только ее спутники. Значит, скорее всего, это газообразная планета со спутниками, а нам говорили именно планету. Ну, так что, думаю, у нас на очереди вот эта планета. И давайте возьмем разгончик и полетим. Хм... Или, может быть, это не та планета с умеренным климатом, о которой шла речь. Ну, все же, давайте спустимся на нее и осмотримся. Так, это явно не похоже на планету с умеренным климатом. Так что, скорее всего, я полечу на ту вторую зеленую планету. И, кстати, что я заметил. Эта планета вот у нас такого коричневого цвета. И как раз здесь она в целом примерно такого же цвета. Это планета зеленая, то есть могу предположить, что здесь типы планет отображены ну, таким цветом. Допустим, зимняя планета будет белым цветом и тому подобное. Надеюсь, что так оно и есть. И давайте встретимся уже на, тот, на той второй планете. Ну, это уже, скорее всего, другое дело. Итак, нам у нас уже заканчивается Пентоксид. Давайте посмотрим, есть ли у нас здесь залежи Пентоксида. Только не один сатий. Скорее всего. Так, да, вот. Э... Гай, Ксен, Рад. Так, и получается, скорее всего нужно будет поискать на планете может быть смогу я у кого-то купить пентоксид либо, либо же э, добыть ну, давайте спустимся на планетку потом уже будем что-то решать э, Аида говорит нужно ли указывать на тот факт что эта дама знает о нашей деятельности здесь и точно не знает где найти нас и Иглад Аярод говорит Джаст говорит она из дома абисала отчеты разведки говорят о росте беспорядков в империи ну хорошо Так теперь нам нужно что-то найти а что я пока не понимаю. Так, здесь у нас есть ресурсы, значит, я полагаю, что можно на этой планетке немножко остановиться, там подзаправиться, накопать ресурсов. И давайте пока что я полечу к ближайшим, это вот эта точка, посмотрим, что у нас здесь есть. Судя по карте, у нас железо, медь, кремний, титан, магний. Метеориты отсутствуют. Так, нам, скорее всего, нужно будет Excavation Site Вон на ту точку, но Пока что я буду проверять, что у нас есть и здесь Так, что у нас это за точка Если это никакая не база, возможно Если это дрон, его уничтожить Чтобы он нам не мешался так, вы на территории неизвестной фракции. Ну, там к нему я так понимаю 800 метров? 700 метров. Еще я надеюсь, что нас не собьют. Так, улучшенный аутпост. Скорее всего, он находится где-то... Так, неодимовые залежи у нас есть. Ну, дорогие друзья, я, пожалуй, буду лететь в сторону Excavation Site. По дороге я хочу проверять ее ресурсы. Это займет некоторое время. И, к сожалению, время серии уже подошло к концу. Я думаю, что уже к следующей серии я буду на месте.